Всем привет с вами тимушка и вы дов довольно-таки знаете уже мы с вами будем играть в дорс только уже в ролевую не буду сразу задерживаться и ступим сразу телепортируемся yamur <Gülüyor> Оп. Оп. А так мы что, назад вернулись? Нифига Я думал, что уже все. Вон оно как делается можно тогда вообще не можно тогда в меню возвращаемся что же это было небольшое видео посмотрели Дорф. вообще ну вы поняли посмотрели все роли почти все но ну, некоторые ну, понравились Посмотрели, видос. На этом все. Ждите новых видосов по ивенту. Я буду ждать сам ивент. RB Battles. Ждите. Все, с вами был Тимошк Плей. Всем отличное настроение. И всем пока.